Наконец-таки наш первый выход. Белл, ты куда собралась? Чуть-чуть опусти. Все ведь? Отшвартовываемся? Мы сегодня на штормовых парусах. как с детьми все отпускать орешка спит в каюте сидит на носу еще не лучше по я предлагаю выйти наружу ну а я за кадром you и кармелия то есть у выверочных парасов есть пузо потому что термовой пузо минимально Белла! Да? ошиблись мы в прогнозах силы ветра. На штормовом стаксе с таким ветром не ходят. Да, видя? Да. да. Если бы не наша генуя на загрузке, мы бы так и ползали. Повы даже родили еще. Поэтому сделали вывод. Надо оставить обычный. Рот. Сегодня мы ходили под штормовым, поэтому ходили очень медленно. А, у этого нет у этого самое, нижнего легкбаза, поэтому здесь он сбивается на вот штука. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, задавайте вопросы, делитесь с друзьями. Мы всегда рады новым друзьям и единомышленникам. Нашли, среди прочего, в лодке навес. Так как погода у нас нестабильная, то дождь и солнце, Он оказался в тему. Классная штука. Ну что, все? Что? Так поздно мы еще не уезжали. А что, все поздно? поздно? Время уже много.